Всем привет, вы на канале компании Радиосила. Не так давно к нам на склад поступили автомобильные радиостанции марки Сибишка 600. Радиостанции уже не новые, в продаже с 2017 года. На эту модель мы уже делали обзор, который вы можете посмотреть на нашем YouTube канале или по ссылке в правом углу экрана. Но в этом поступлении радиостанции несколько обновились, а именно появилась возможность работы с напряжением в 24 вольта как у Сибишки-27 и ряда других раций. Для наглядности мы подключили радиостанцию к лабораторному блоку питания. На данный момент напряжение 13,5 вольт, что примерно соответствует напряжению легкового автомобиля. Поднимаем напряжение до 24 вольт, и радиостанция свободно продолжает работать. Внутри, так же как и у Сибишки-27, установлен понижающий преобразователь напряжения, способный спокойно работать и при 27 вольтах, в отличие от радиостанции Yosun Excalibur, у которых при попадании свыше 26 вольт горит стабилизатор на 9 вольт и другие компоненты. Мы смело рекомендуем данную модель радиостанции к применению как в легковом автомобиле, так и в грузовом.